Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами снова я, Серый Кролик. Ну вот, сделаем сегодня небольшой обзор садика, подворья, кроликов, там и всего остального, что у меня есть. Ну а в первую очередь захотелось поговорить про цено ценообразование на плодовые. Смотрите, по осени покупал себе грушу за 15 рублей, яблоньки по 10 белорусских рублей и персик за 20 белорусских рублей. Буквально пару дней назад был на рынке, и вот такой же самый... Персик стоит уже не 20, а 25 белорусских рублей. Казалось бы, ценник так немножко подрос всего лишь на 25%, но он подрос. Игрушки были буквально по там, 12 рублей, стали по 15 рублей. То есть цены выросли на 15-20%. Вот такие я брала яблоньки по 10 белорусских рублей за саженец. Сейчас они по 12. Цены выросли на 20% на, 20%, на 2 белорусских рубля. Много это или мало а покупать саженец за 10-12-15 рублей. Ну, считайте сами. Это 4-5 килограмма яблок. Ну, или там абрикосов 4-5 килограмма. Или персиков 4-5 килограммов. То есть одно дерево это 4-5 килограммов фруктов. Много ли мало? Я считаю, что это вообще ничто. Подождать буквально год, два, три, но ну, пускай даже и пять, но все равно что-то получится. И я уверен, что за те времена, которые будут расти эти деревья, я получу больше, чем 3-5 килограммов фруктов. Так что садим. Несмотря на рост такие вот значительные цены, ну дайте 20-25% выросли цены. Зарплаты, знаете, по осени еще, наверное, крупнее были, чем сейчас, по весне. Ну, ничего не сделаешь. Не мы, мы диктуем цены на рынке, мы только спрос. Ну, а спрос, и в Африке спрос. Как вы видите, птичник я еще не начал строить, так же, как и крольчатник. Еще не сдал своего прощенка. Вот сдам, будет какая-то денежка, и начнем же сразу же. Ну, а птица, цесарки, я не скажу, что они так уже сильно адаптировались. Но, знаете, жинка положила мне в этот, в домик к ним куриное яйцо. Думает, чтоб лучше занеслись. А оно пропало. Не знаю, куда оно делось. Может, они уничтожили эти хищники. Но оно пропало. Будем наблюдать. Что-то своих они яиц пока не несут. Уже третье сутки или там пятые, какие там уже ну что-то даже удивительно и странно и из пока мы новых от них не видим но ничего подождем Ну огород то есть мои зерновые слабого зеленеют я думаю если две тонны зерна я получу то это будет очень очень хорошо но если больше то еще лучше главное чтобы не меньше дай бог зерно родит. но ну, у меня у хозяйства между прочим по весне всех бабочек то есть крольчих окрасом бабочки всех разобрали вот осталась одна и то блин уже не показывал грубо говоря уже держал для себя она э, сукрольная только что я проверил ее все хорошо вот такая замечательная у нас девочка почему-то бабочки даже нзбшки практически никого не интересовали а вот окрас бабочка все давай бабочку забираем никаких вопросов или же сразу приезжает бабочка есть Калифорнийцы были непопулярные, НЗБшки непопулярные, вот бургунцы очень популярные и э, бабочки. Это крольчиха, она первая кролка будет у нас. Ну, посмотрим, что от нее будет. Не знаю, по какой причине, но мне почему-то в хозяйстве появилось вот таких вот уже 6 или даже 7 мамок чернышей. Э, видел... Одну фотографию по продаже кроликов, между прочим Практически аналогичный цвет Они назвали НЗК Но зеландская черная Ну, конечно, зеландской черной их нету По крайней мере, у меня это точно Это помесь Просто окрас у этой помеси Вышел чисто черный цвет Почему у меня у хозяйства штук 6 или 7 самочек Вышло тоже черных Не знаю, почему-то одно оставил Потому что она так, ну, многоплодная и, Ну, как бы, мне понравилось, Потом вторая пошла, потом третья ну, уже 6 или семь штук. То есть на черных поперла. В одно время как-то я сам себе думал, блин, ну, кроликов же не обязательно любить, чтобы производить Все-таки это ошибочное мнение, и я сам же в этом убедился. Кроликов нужно не только любить и разводить, но понимать, чувствовать, заботиться. Потому что если мы их не будем любить, ну, какая будет забота о кроликах? Да никакой. Мы поленимся лишний раз сходить в крольчатник, лишний раз попоить, лишний раз поп покормить, осмотреть, лапку, ушко, носик, прививку сделать, а завтра, а потом. Ну и получается, что эх, кролики не ведутся, говорят. Ну, не зря, что такое есть выражение. Вот, а у меня кролики не ведутся. Я бы не сказал, что может не кролики не ведутся, а, а там что-то какие-то условия хотя вот подходил ко мне человек один даже неприятно так бы ну не стыдно ну как-то внутри что-то такое мне непонятно говорит взял две крольчихи одна кролилась два крольчонка вторая кролилась один крольчонок и тот замерз потому что сами понимаете в низде был один блин до да обиды жалко односельчанин взял у меня кроликов да и не за бесплатно понимаете и тут такая-то беда и сейчас на улице ведь ну погода сама что им делать акролы. Ну ничего, я говорю, подгоню тебе еще пару крольчих. Если не возьму, то перекину через забор сам. Ну, разберемся, конечно же. Ну я про то, что в жизни бывает огромное количество огорчений, но не нужно на них зацикливаться и останавливаться. Всегда только вперед, только с поднятой головой, что бы ни случилось Всем огромное спасибо за просмотр, за ваше внимание, за вашу оценку, подписку на канал. Всем здоровья, счастья, благополучия и побольше терпения в жизни. Всем пока. Подписывайтесь на канал.